Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Приветствую вас на канале Сквозь Терни к звездам. Меня зовут Ярослав. И сегодня я выскажу свое мнение по поводу криптовалют, вообще, что это за система. Потому что вот я состою в криптосообществе Призм и есть хейтеры, которые пишут, Вот криптовалюта призм это пирамида, выстроена она на, на схеме понци, сейчас вы увидите даже комментарий человека, который это пишет, ему уже мы уделяли время на моем канале, и сейчас давайте я вам расскажу, что из себя представляет этот человек и его экспертность в криптовалютном мире. Вот он пишет такой комментарий и говорит якобы, вот призм такая криптовалюта, это финансовая пирамида, понцы, там всякие схемы, но биток он признает и утверждает, что это вот не такая пирамида и тут не используется схема понцы, на битке люди каким-то другим образом зарабатывают. А давайте мы с вами посмотрим на график, вот возьмем даже старый график, когда биток еще только доходил до 20 тысяч, вот 19 435. И давайте представим такую ситуацию что кто-то купил по этой цене вот 19 тысяч 435 долларов кто-то закупил биткоин, а кто-то его продал ну чтобы у кого-то купить нужно чтобы кто-то продавал все правильно да? и вот человек который купил по 19 435 он потом пошел в просадку и он начал терять свои деньги он их терял до того момента Пока на рынок не пришли новые деньги, вот давайте откроем график текущий, вот сегодняшняя точка текущая, и пока новые деньги не пришли, этот человек не вышел бы в плюс. И естественно, тот человек, который продал дороже, он заработал за счет вновь пришедших. Схема понций именно так и работает, когда доход складывается из новеньких участников. Когда новые деньги заходят, за счет этого ты получаешь прибыль. Если новых денег нету, как в ситуации с биткоином, когда все только продавались, то и прибыли никакой нет. Теперь вы, наверное, понимаете, как работает и устроен рынок. И криптовалюта призм, она в принципе работает по такому же алгоритму. Если Иванов пытается доказать, что криптовалюта призм скам, то это надо делать сравнение, наверное, с какими-нибудь фуфлыжными проектами, в которых нет никаких вообще технологий, когда они просто собирают бабки, печатают просто монеты, говорят, что там какая-то ценность у них есть, хотя у них просто алгоритм на сайте каком-то прописан, скрипт, и даже нет собственного блокчейна. Да, вот это скан когда предмайн весь продается, и потом криптовалюты никто не занимается, разработчики вообще куда-нибудь пропадают, лицо, которое это все рекламировало, вот как в Кэшбери, например, да, или в других проектах, оказывается, что это был обычный актер, и все, на этом точка. Но у биткоина есть технология, это анонимность, это дешевые комиссии по сравнению с фиатными деньгами, так и у Призм есть такая же технология, она даже лучше проработана. И добывать криптовалюту Призм, ее намного проще, чем биткоин. И когда вам кто-то будет утверждать, что криптовалюта Призм это пирамида, да, это пирамида. Я вам заявляю, что это пирамида. Потому что если вы хотите зарабатывать именно на курсе в криптовалюте Призм, то это происходит так же, как и в биткоине. Только за счет новых вливаний денег возможно не за счет новых участников участники могут быть старыми просто они свои новые деньги сюда вольют вы будете зарабатывать потому что когда вливаются новые деньги рынок растет как в призм так и в Биткоин. когда не вливаются деньги рынок падает поэтому вот эти утверждения от криптоэксперта сергея иванова что призм это пирамида понцы и поэтому она плохая, ну, я не знаю. Я не знаю, что этот человек хочет сказать, и я не знаю уровень его вообще грамотности криптовалютной, как минимум. Я не заявляю, что я эксперт, я относительно мало вообще разбираюсь в криптовалютах, но это элементарные вещи. И если он хочет песочить призм и что-то там доказывать, как-то какие-то, я не знаю, делать разборы, и расследование, то явно ему надо еще обучиться, и на это, ну, по текущему уровню знаний, я думаю, уйдет не один год. Я, конечно, запишу на его предъявы, скажем так, видеоролик, потому что он мне пост уже скинул в телеграм, где все претензии высказал по полочкам, но просто смотря на вот этот комментарий, я понимаю, что это нулевый человек, просто какой-то вот ноль, он вообще ни в чем не разбирается, я не уверен даже, что он таблицу умножения знает, если он просто такие смехотворные вещи говорит. Но у меня все.